Меня зовут Роман Карловский, я мастер по практике дыхания. И сегодня я хочу вам рассказать, как правильно ставить цели и их добиваться. Данную практику я применяю при формировании образа, который можно использовать для управления намерением. Для того, чтобы представлять, для того, чтобы ваше подсознание, ваш ресурс, Понимал, что вы от него хотите необходимо построить объемный мысли образ себе в голове его нужно прорисовать максимально детально сегодня я вам хочу рассказать технику как это сделать техника называется в это не новая тема это уже давно всем известная практика но я тут кое-что добавил смотрите для того чтобы мы понимали, что мы хотим, для того, чтобы создать состояние, к которому нам нужно прийти, необходимо прописать цель в четырех модальностях. Первая модальность – это визуальная. Визуальная модальность. Необходимо представить, что вы хотите. И представить не просто так. Потому что все, когда я говорю «представьте, что вы хотите», каждый по-своему представляет. Необходимо здесь представить Образ э, через два критерия. Первый критерий из глаз. Вы представ... ну, например, эта машина. Хотите машину? Да. Вы представляете все до деталей, какая это машина, какая марка, какой цвет. И смотрите, вы находитесь в ней, либо перед ней, неважно где. Это может быть в динамике образ. То есть это все, что касается образ. Но вы смотрите из себя. То есть вы видите машину, либо вы сидите в машине, вы смотрите из себя. Максимум деталей, даже погода, время года, когда что, вечер это день или там ночь, вы все это заносите в свой образ, все критерии, все элементы. Следующий момент. Вам необходимо простроить образ другого ракурса. То есть со стороны вы видите себя перед машиной, либо в машине. Вы как бы оператор. В своем фильме и вы снимаете себя вы видите как вы ходите подходите к машине едете это все в динамике и тут тоже нужно сделать выстроить максимум деталей дальше аудиальный аспект это звук визуальный идеально Необходимо запитать образ, картинку звуковыми эффектами. Вообще идеально подходит э, это медитативное состояние. Вы в медитации занимаетесь работой с образом. Вы зайдетесь в медитацию, чтобы вас никто не трогал, не беспокоил, и начинаете работать с образом. Вам нужно смоделировать, услышать все то, что происходит там. Очень детально четко. Буквально вы прям это слышите, моделируйте в своей голове. Простроили, наполнили образ э, звуком и переходим к кинестетике. А здесь тоже нужно учитывать два критерия. Первый это тактильное ощущение. Вы, находясь в своем образе, чувствуете прикосновение, то, на чем вы стоите, запах, э, не знаю, тепло, холод вы это чувствуете и это нужно почувствовать при построении образа вы в этом образе слышите его видите меняете ракурсы из глаз со стороны и чувствуете все то что там происходит запах ветер как дует ветер вы это чувствуете там все то что касается вашего образа это нужно по представлению по картинке смоделировать это что касается тактильных ощущений. И следующий критерий, он чаще всего упускается во многих направлениях при работе с образом. Это внутренняя радость. Вы получили то, что хотели и необходимо при, при постановке целей, при формировании образа почувствовать ощущение того что ну, вы удовлетворены потому что если нет этого ощущения значит цель не ваша а необходимо мало того что почувствовать удовлетворение цель то уже произошла то есть мы изначально простраиваем цель не то как мы к ней идем а она уже произошла вы это уже получили соответственно вы уже испытываете какие-то эмоции и вот эти эмоции они должны быть положительные и вас радовать соответственно, это второй критерий кинестетики вы радуетесь и эта радость уже сейчас. это очень важный момент. если нет радости, значит что-то меняете. То есть как только вы упускаете какой-то критерий образ неполный, соответственно будет какая-то погрешность к этому можно и не прийти либо придете к какой-то другой цели что-то будет по-другому. Вы занесли в базу в образ образ наполнили тактильными ощущениями, и чувством радости еще момент про этот критерий а, вообще в идеале отследить точку в теле откуда источник откуда исходит а, вот эта радость источник этой радости потому что у каждого человека этот источник по-разному либо здесь либо ниже либо еще ниже вот нужно найти эту точку потому что дальше при постановке следующего образа либо для закрепления этого образа вы уже сможете опираться на эту точку потому что там всегда будет возникать это ощущение вы наполнили образ визуальный образ звуком кинестетикой ощущением чувством радости и теперь нужно добавить смысл очень важно вам нужно определить для чего это вам для чего вам машина что вы будете с ней делать конкретно четко для себя и лаконично следующий критерий что это даст окружающим людям здесь нужно убрать фактор эгоизма вам нужно четко понимать что что вы будете делать на этой машине и какая польза будет окружающим людям семье близким не близким так далее что вы с этим будете делать таким образом вы образ формируете в медитации нужно будет сесть чтобы вас никто не беспокоил время работы с образом от 30 минут это конкретная работа это не просто какая-то там фантазия которую вы придумываете это на самом деле является серьезной работой и необходимо наполнить образ максимальным количеством деталей на это ходит время на полчаса вы садитесь в медитацию в хорошем расположении духа, чтобы ваше тело не отвлекало, никакие мысли не отвлекали. Можно сделать бхастрику, дыхательную практику, которая очень хорошо настраивает на медитацию. И начинаете работать с образом. Еще раз повторю. Визуализация из глаз и со стороны. Вы меняете ракурс несколько раз, когда вы прорабатываете визуальный канал добавляйте звуки, вы их моделируете, придумываете и наполняете ваш образ звуками. Кинестетика. Тактильные ощущения. Прикосновение, запах, вкус, ветер, тепло, холод. Вы наполняете образ тактильными ощущениями и чувство радости. Вы это получили и насколько вы удовлетворены это нужно уже воспроизвести хотя это еще не произошло дальше наполняйте смыслом для чего это вам надо что это вам даст вообще четко понятно себе понятно для себя и следующий критерий что это даст окружающим людям ну например если вы хотите танк себе то вам нужно будет очень понятно объяснить что наличие танка у вас что принесет окружающим людям если это разрушение то такой образ просто не случится следующий момент закрепление образа очень важная деталь в конце медитации когда вы расстроили образ максимально детально вы уже буквально в нем вы его чувствуете что это уже произошло вам необходимо из этого образа создать не знаю, смоделировать ощущение того, что когда вы сейчас его простраиваете, на самом деле сейчас вы вспоминаете, вы уже в том образе, и вы вспоминаете, как вы простраивали его сейчас. Понимаете? Это закрепление образа. То есть на самом деле вы там и оттуда вспоминаете, что вы когда-то сидели и простраивали его в этом месте. И нужно поймать это ощущение следующий момент какие могут быть ошибки какой-то канал выпадает он неправильно простроен. какой-то критерий упускается нужно пройти по всем и ни в коем случае нельзя формировать образ того что вы идете к цели например вы хотите машину и вы формируете образ того что вы получаете деньги едете в этот в салон и покупаете машину как только вы делаете просрать образ как вы двигаетесь а, по пути к, этому, к этой цели, все, у вас ничего не получится. Вы простраиваете образ только в том случае, когда у вас это уже, То есть вы уже это достигли, образ у вас уже есть, это уже произошло. И вы не оглядываетесь на то, как это произошло. У вас уже есть машина, она есть, все, вы это уже получили. И вот с этой точки вы простраиваете образ. Если эти ошибки допускаются, вы просто не придете. И помните о том, что необходимо соблюдать правила трех элементов. Первое ⁇ это наличие энергии. Второе ⁇ это управление своим вниманием. И третье ⁇ как раз-таки образ. Если у вас не будет энергии, соответственно, в материи это будет труднодостижимо. Это первый момент. Смысла нету медитировать на образ, если у вас проблемы с телом. Если ваше внимание прыгает и скачет, оно вам не принадлежит. Тоже смысла нет работать с образом. Поэтому соблюдайте правила трех элементов. У вас должно быть наличие энергии, вы должны быть энергичны. Ваше внимание должно быть при вас, оно не должно где-то летать, витать в облаках. И... Когда вы простроите образ, у вас это начинает, начнет происходить. Оно начнет просто лучаться само собой. В моем арсенале достаточно много техник, и с ними вы уже можете познакомиться у меня на тренингах.